Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, и вновь это бизнес-завтрак на радио Медиаметрикс, это радио-телевидение Медиаметрикс, потому что наши спикеры зачастую удивляются камерам, присущим здесь, как сегодня, собственно, удивилась Алена. Доброе утро, друзья, доброе утро, Яков. Доброе утро. У нас сегодня в гостях доброе Яков Новиков и Алена Валовая, Валовая, как правильно. – Воловая. воловая. – Алена воловая, видите, я исправляюсь. У нас живой эфир, мы все можем делать все, что нужно. И Это сооснователь модуль банка и HR-директор модуль банка. И Мы сегодня поговорим о важнейшей, на мой взгляд, теме, которая волнует всех любого директора, любого предпринимателя, как сделать лояльными тех людей, которые работают в твоей компании. Причем не просто так, а знаете, вот ну, мне нравится, помнишь, мы с тобой еще того времени, помнишь, были программы «500 дней или что-то еще за 60 дней. Наши ребята в студии гарантируют, что сделают. Из любого сотрудника лояльным. Как? Ну, ты знаешь, у нас нет цели сделать человека лояльным, да, потому что лояльность очень часто подразумевает низкую эффективность, низкую результативность. Вообще все мероприятия, которые мы делаем с точки зрения работы с сотрудниками, они направлены на то, чтобы сделать их заряженными. О, круто. То есть лояльность равно заряженность. А заряженность уже или лояльность, или заряженность. Как будем а, говорить? Ты знаешь, для меня это разные термины, мне больше нравится термин заряженность, да, потому что лояльность, она не всегда предполагает результат, а мы такие в Модульбанке фанаты результата. Я, к счастью, был у вас. Вот, и мне нравится, помню, что тогда мы делали два года назад тренинг стратегическую сессию. Вот, что изменилось с того времени за два года с коллективом? Как, куда, куда стартанули? Тогда было что-то 500 клиентов, что ли, или 500 расчетных счетов, или 5000, не помню. Ну, ну да, скорее всего тогда было 500 клиентов. Сейчас у нас, я думаю, в феврале уже будет 100 тысяч клиентов. Там, за три года банк стал прибыльным. Мы при этом еще из банка превратились, создали первый в мире я бы сказал финтех холдинг. Угу. У нас не только банковский бизнес, но еще и есть несколько дочерних компаний, которые делают сервисы для предпринимателей. вы да, купили um, кассу, да? И это касса, бухгалтерия, вот. Ну, если брать такие ключевые, у них уже тоже количество клиентов исчисляется там тысячами уже такие успешные, хорошие бизнеса получается. – Сколько совокупно людей занято вообще, наемных сотрудников? В том числе удаленных я имею в виду. – Ну Вообще, когда мы делали с тобой первую страцессию, у нас… – Все помещались там? – Да, все помещались в одной небольшой комнате в Сити, работало около 30 человек, ну где-то так, может быть. – Плюс немного там в Сибири да, банк сам по себе сидел, который… – Да, ну фактически, если брать модуль банк, то это человек 30-40 тогда было поместились да да два по было сейчас мы посчитали и нас уже 800 человек ого -го. это прям такой очень большой рост но что мы хотим сохранить и не хотим менять это знаешь такую культуру стартапа угу. давай с этого и начнем А что такое культура стартапа вот для тебя как для основания? основателя зачем ты вообще в принципе все это замутил ну, вообще, многие думают, что стартап – это когда все занимаются всем, когда нет четкой организации, когда царит какой-то хаос. Но для меня стартап – это немножко другое. В первую очередь, это скорость изменений. Uh -huh. Если ты меняешься быстро, то ты стартап. Второй момент – это вопрос того, насколько ты склонен, я бы сказал, к разумному риску или к нему не склонен. Если ты постоянно пробуешь что-то новое, то ты тоже стартап. Транслируется с разного человека, право на ошибку есть у человека? Это ключевая история, но в принципе мы ошибки делим на два таких типа. Угу. Первый тип – это когда сотрудник ставил эксперимент, проверял гипотезу, и эта гипотеза не сработала. Uh -huh. Это первая категория это ошибок. Инвестиция. Да, и, конечно, это инвестиция в опыт. Uh -huh. Ты получаешь знания, которых нет у твоих конкурентов, и чем быстрее ты их получаешь, тем круче. А Вторая тип ошибок, который тоже бывает, это раздолбайство. И, конечно же, такие ошибки мы вообще ни разу не прощаем. Но вот если говорить, третий критерий стартапа – это скорость обучения. Если ты приобретаешь новые навыки, внедряешь новые технологии быстро, то тогда ты стартап. И поэтому вот три этих критерия, они как обычно понимают, что это сидит группа из пяти человек и непонятно, кто чем Прошу Алена, Алену, там скучала немного. Алена, тебе как и Черди, наверное, первым главным инструментом, который, с которым ты начинаешь работать, есть некие базовые установки. Mission, vision, ценности, сооснователи, к счастью, в доступе. Вот, что ты получила, как, когда пришла в декабря 2016 -го года какой тебе дали саквояжик, с чем что там было в этом ящичке? для меня это был очень а, интересный первый опыт того что я прихожу уже в большую а, компанию 500 человек в тот момент ну, была много, численность да. 36 тысяч а, клиентская база и я понимаю что там не ступала нога и чара и все работает и все работает хорошо ответь просто на вопрос как так вообще бывает почему что являлось секретом что не ступал то есть и иногда вреден бывает да все очень просто Дело в том, что вот то, о чем говорит Яков, да, энергия стартапа, вовлеченность, если мы говорим терминами заряженность, это вовлеченность. Uh -huh. Лояльность это просто комфорт. Мы говорим сейчас о вовлеченость. Вот я не согласен с вами с тенденциями, формулировками, но это не суть нашей передачи. Uh, uh -huh. Хорошо. Uh, так вот, uh, любая энергия, любая культура держится на живых людях, uh -huh. не на системах, не на, не на методологиях, а на людях. Поэтому вот то, о чем сейчас говорил Яков, да, про uh, то, что люди постоянно должны развиваться, потому что они должны Кайфовать от изменения. У а вас есть ценности в банке. Безусловно, сформулированные. да. Можешь назвать. Да, безусловно. У нас есть, ну, а, я бы назвала это принципами. Вот, да, супер. Какие? А, у нас есть шесть основных принципов, которые, когда я пришла в банк, я Сказали, увидела и что? сформулировала. Первый принцип это осознанность. Ага. Это про то, что а, каждый сотрудник должен понимать, что он делает, для чего, какого результата он хочет добиться. Угу. У нас принято задавать много вопросов, а не брать под козырек и бежать делать. Человек, когда что-то делает, он должен четко понимать, а зачем это вообще нужно. А второй принцип ⁇ это принцип развития. Это про то, что человек никогда не должен останавливаться в своем развитии и постоянно повышать свои знания. Более того, мы даем очень много инструментов для этого. Я могу потом подробнее да, об этом конечно, рассказать. Конечно, в 60 днях программе ты расскажешь. А, да? да, но основа этого в том, что человек должен сам проявить инициативу. Никто его не будет заставлять, никто не будет за ним ходить и говорить, ну милый друг, ну запишись, пожалуйста, на вот курсы. сюда, у -у -у. да, вот на эту программу. Или посмотри, вот у нас есть там электронная библиотека. А, человек должен проявлять а, собственную инициативу. И как раз инициативность и ответственность – это третий а, принцип нашей работы. Это про то, что не должно быть неравнодушных людей. Когда человек видит, что что-то в организации идет не так, можно оптимизировать, у него не просто есть право голоса, он должен об этом uh -huh. говорить, брать на себя ответственность, исправлять это и проявлять okay, инициативу. Четвертое. А, Четвертый принцип – это а, свобода. Угу. Это про то, что человек может выражать себя э, так, как он считает нужным. Девушка с... в виде такой панка помнишь была у нас на сессии такая, она, здесь она до сих пор работает. Если это Лекса. Ну, да, да да да да да. И Юля Коробкова и они, разные. По-прежнему ходят таких Ержит ну там Батин как все свободно. Да и учитывая, Класс. что у нас уже больше 800, основное так что. Таких нас... стало больше. Конечно, основное наше <laughs> поколение это Z и Y, и а, свобода начинается от того, как ты Можешь выглядеть и заканчивается uh -huh. тем, а с кем ты можешь разговаривать. Именно поэтому там Яков, Андрей и Олег отказались от секретарей, отказались от водителей, от собственных кабинетов. Они работают, но, ну, грубо говоря, в народе. Но они не сидели, тогда вы сидели на заднем ряду просто, да? А, Или был потом период кабинетов? Да нет, нет, у нас до сих пор нет никаких кабинетов, у нас у всех есть переговорки, каждый может эту переговорку занять там для встречи, если она ему нужна. Вот, но я скажу еще свободу, как я ее понимаю, ага. да? Для меня свобода всегда выражается в очень простом правиле. Право сказать нет. Угу. Вот если у, есть право, если у тебя есть право сказать нет... То, мне кажется, ты свободный человек. Потому что, как часто бывает в компаниях, там, разрабатывают продукт, ага. да, есть владелец этого продукта, но этот владелец продукта вынужден слушать все остальные подразделения, которые каждая хочет добавить свою стоимость в этот продукт. Так вот, если у него нет такого права сказать нет, да, то, конечно, ни о какой свободе, ни о каком предпринимательстве, а, там, а свобода это, мне кажется, такой. Краеугольный да. камень основа предпринимательства вот говорить не приходится ага, хорошо продолжим осталось две пятая и шестая а, конструктивное общение это то что на наш взгляд, безумно важно в том, чтобы была синергия, в том, чтобы была кооперация внутри. Mm -hmm. Мы не за конкуренцию, мы за сотрудничество. Поэтому человек должен думать не только о том, насколько профессионально он что-то делает, а еще и о том, какое впечатление он производит на коллег, на а, партнеров. Это очень-очень важно. У нас за семнадцатый год а, это ну, вот эта вот программа набирала обороты, и мы прощались с людьми, которые не придерживаются этого принципа, да. угу. даже если они крутые профессионалы, потому что это разрушает вот эту вот культуру и энергию внутри. Okay, а, ты, ты знаешь, даже ага. есть очень большой соблазн, вот если брать э, про конструктивное общение, всегда построить систему так, чтобы соседние подразделения друг друга покусывали. Ну, потому что тогда руководитель получает всю информацию, он понимает, где есть проблемы и может, знаешь, как говорят, управляемый конфликт. Да. Да? Вот, э, так мы в управляемый конфликт не верим. Mm. Чаще всего этот конфликт никакой неуправляемый, он очень сильно снижает э, производительность ребят. И вот Алена, что называется, постоянно топит э, за. Конструктивное общение за эффективное взаимодействие подразделений. Кучу исследований нам приносило, которое доказывает, что вот такая внутренняя конкуренция ни к чему, кроме Хорошему как к потере времени, не приводит. Вот. И поэтому такой она ярый Окей. сторонник всего этого. Ну и финальная ценность. Это позитив. О. Это про то, что мир настолько меняется, что мы сталкиваемся постоянно с таким количеством сложностей, что если воспринимать все. Ой, какой ужас накрылись с простыней и поползли в сторону кладбища, да, это вообще не ведет ни к чему. Супер, к... спасибо. А вот. я буквально, угу. как что называется, знаешь, как комментарий к каждому комментарию. А если говорить про позитив, у нас мы столкнулись с такой штукой, что многие ребята воспринимали позитив, это как, там, я не знаю, там, ходить и улыбаться, или быть, там, я не знаю, каким-то источником радости. Но я говорю, ребят, говорю, интроверт, он может быть отличным, позитивным человеком. Главное, ты когда видишь проблему, ты к ней относишься как к проблеме или ищешь способы ее решения. Mm -hmm. Так вот для нас позитив, это когда человек ищет способы решения вопроса. Это вопросов, внутреннее состояние. Это, да, это внутреннее состояние, чем то, что ты ходишь и там всех своей лучезарной улыбкой радуешь. Окей, отлично. Ценности, на мой взгляд, я не знаю, ты согласишься с этим или нет, являются некой структурой, корпоративной культуры, фундаментом, базисом, на котором он строится. Как вы к ним пришли, именно к этим? Ну... — Смотри, у нас, мы когда стартовали модуль, вот когда как раз с тобой начинали, страцессию проводили, мы думали, что можно в самом начале написать какие-то принципы работы, да, а мы именно называем их принципами, mm -hmm. просто для меня ценности – это что-то, то, что стоит на полочке, с чего все сдувают пыль, и что нельзя трубить руками, да. А для нас принципы – это то, что ты… — Рабочий прим... инструмент. — То, что ты рабочий инструмент, это твоя кирка, который ты работаешь просто каждый день, вот, и мы думали, что можно все вот так сформулировать да, с нуля, как ты считаешь это правильным, и даже у нас была первая попытка, угу. но потом оказалось, что по а такому механизму процессе? ничего не работает по такому. И мы решили, что мы должны год, два или три пожить, пожить. Да. для того чтобы сформировалась команда и выкрестывались принципы работы. Угу. Вот. И у нас действительно три года не было HR. -а. Мы жили без HR. У нас был сотрудник, который занимается кадрами, оформлением на работу, увольнением сотрудников. Бэк офис такой, да? Бэк, да, абсолютно бэк, но HR, который развивает сотрудников, у нас не было. Вот. Но когда пришла Алена, она посмотрела так опытным взглядом на все это и сказала: слушайте, ребят, а у вас же вот это вот уже оно все есть. Надо это просто, просто видно не на каждом вот из основателей трех, да, это просто из каждого сотрудника компании. Угу. Они так работают. Хорошо, это. скажи мне, пожалуйста, это все ясно, сформулировалось, появилось, но ведь у вас внутри должна же быть какая-то главнейшая цель, ради чего все это было придумано. Оно тоже пришло со временем. А, ты знаешь, по крайней мере, осознание пришло со временем, да? Что это сейчас? Что такое вообще сейчас Модульбанк? Ну, Модульбанк, в принципе, это про путь героя, угу. и Модульбанк это про то, что бросать вызов. И я вот когда немножко задумался о тем, почему мы решили сделать модуль банк, как все это получилось. Оказалось, что такая главенствующая корневая причина была в том, что мы хотели бросить вызов. Первая история, мы хотели бросить вызов самим себе. Потому что когда ты работаешь в крупной корпорации, которая 170 лет, у тебя все хорошо, у тебя была хорошая позиция, да, все отлично, карьера чудесная, вот, тебе непонятно, то ли все то, что происходит, это результат твоих усилий, да, или просто, или это просто результат 170-летней истории, вот, это никогда было непонятно. И второй момент был такой: всегда интересно тебя, а сможешь ли ты запустить что-то с нуля, сделать, да, вот когда у тебя просто голое поле и есть стартовые условия и вот это первый вызов который мы бросили себе что мы хотим попробовать мы прекрасно понимали что вернуться там в какую-то корпоративную историю конечно можно будет да? но если мы в этот момент не сделаем не попробуем сделать свой бизнес то потом Лучшего времени не будет. Вот. А второй вызов, который мы бросили, он уже такой, знаешь, немножко маркетингово-отраслевой. Это вызов классическим банкам, да, которые с бизнесом работали в формате советской поликлиники. Mm -hmm. Наша задача, наша цель была построить высокотехнологичный, клиентоориентированный и прибыльный бизнес. Вы с клиентами общаетесь, что они говорят о банке? Ну, вообще, мы фанаты и общение с клиентами очень через разные каналы и мы постоянно меряем еще индекс удовлетворенности клиентов NPS и что кстати интересно он высокий и очень сильно похож на индекс удовлетворенности сотрудников. Они коррелируют, да? А, абсолютно. У нас э, уровень удовлетворенности клиентам где-то 71-72%, а уровень удовлетворенности сотрудников тоже около 70%. Mm -hmm. 72-73%. Оказалось, что два этих показателя очень сильно связаны. вот э, Все говорят, довольный сотрудник, довольный клиент, но чаще всего это просто лозунг. Который а кажется. У, а у вас это доказывает жизнь. А да? мы это на цифрах проверили. Угу. Вот. Поэтому основной мотив был вот такой это вызов, бросить вызов. А, Вовлечен ли ты в операционную деятельность как сооснователь? Ну, то есть как, людьми, там, распоряжения, приказы, там, какие не знаю. А, ты знаешь, у нас вообще культура всех тех людей, которые занимаются бизнесом, да, это играющий тренер. Угу. Это значит, что то, чем ты занимаешься, ты, в принципе, можешь делать и сам, но этого, это делаешь не обязательно. Я просто подвожу к тому, что, ну, когда появляется HR, и кто-то должен давать какие-то, ну, там, вводные, да, ну, чтобы, как бы, там, понять, иди туда, смотри на то, работай так. Ты знаешь, у нас, у нас мы стараемся делать не то, чтобы мы вводные давали, mm -hmm. иди, смотри туда, а чтобы человек пришел и сказал, смотри, какая классная тема, это можно сделать вот так, вот так, вот так. Да и вообще каждый из наших ребят, он в своей профессии, профессиональной сфере, гораздо сильнее, чем мы. Круто. Вот каждая из Круто. нас. Круто. Круто. Алена, ну и тогда, соответственно, когда ты все это увидела, все как они жили без тебя, а вот, осчастливись своим приходом, какая главная, на твой взгляд, ну, о хорошем мы по ним поговорили, а какая была главная проблема с людьми, что ты видела не работает? Я бы вообще не говорила в терминах «проблем». Потому ну, хорошо, что ладно. действительно то, Вопрос. что я увидела, да, было очень-очень да, круто. И для себя я поставила основную задачу, это как раз на огромном интенсивном темпе роста количества людей, соответственно, организационной структуры, не размыть то, что было уже сделано. Uh -huh. Оформить, где-то зафиксировать и поддержать различными инструментами, чтобы там было 300 человек, 500, сейчас 850, и мы растем, продолжаем расти 850 в году, чтобы сохранить Окей. это все, это тогда. Смотри, представь, что тебя прямо сегодня наняли на работу, и тебе Яков, Андрей, забыл вашего третьего, как зовут? Олег. Олег. да. Говорит, слушай, вот у нас есть ценности, мы хотим, чтобы у нас была супер-классная корпоративная культура. Что бы ты сделала? А, собственно говоря, это и я и сделала, когда… представь, что начала... вот кейс, вот прям все, вот ты заходишь сегодня в модуль, какие бы ты начала проводить активности, акции, что бы ты делала просто, вот как HR? Они говорят, у нас нет культуры, мы хотим, чтобы она появилась. Вот тебе ценности Да вперёд. не бывает такого, что нет культуры, она уже существует. Ага. Нужно опереться на то лучшее, что есть и поддержать это различными мероприятиями. Например, какими вот вы поддерживаете свою культуру? А у нас очень много инструментов для этого. А, прям под каждый принцип, да, который я озвучила, я могу их назвать. Может быть, мы выберем, которые… Давай привяжем, интереснее. собственно, к теме основной программы. Ведь я имею в виду, откуда возникла тема «60 дней», для ага. чего она, Решением какой задачи она являлась? Ну, вообще «60 дней» – Достаточно для того, чтобы понять, насколько человек, который входит в новую организацию, эффективен и насколько она ему подходит и соответствует. Да, там, там, тем То есть это период знакомства. Есть. Абсолютно, потому что на входе какие инструменты э, ты бы не использовал, тесты, интервью, еще что-то, у тебя нет никогда 100%. Мы ориентируемся, что целевая аудитория ⁇ это новые сотрудники. Да. А если человек, который работает, захотел бы пройти такую программу, у него есть такая возможность? У человека, который работает, есть масса других программ, программа если вы развеете. Вот мы набрали значит, людей, с какая группа минимальная стартует? Каждый. Это индивидуальная программа а, для индивидуальная. каждого человека. Mm -hmm. То есть да. Они не в группе работают. Нет, они тогда работают. давай, расскажи подробнее про программу, чтобы было всем интересно. А процесс найма у нас построен так, что человек реально попадает в команду модульбанка тогда, когда он проходит 60 дней. Не тогда, когда он заключает формальный контракт и а -а -а. выходит на работу, а тогда, когда он проходит 60 дней. То есть только после прохождения вот этих вот 60 да. дней он да. заходит в команду. Он заходит, он является полноправным а, членом модуля. И а, за эти 60 дней он... Проходит несколько этапов. Uh -huh. А да? Первый этап ⁇ это интенсивное и быстрое погружение как раз в нашу культуру. Потому что уже в первые несколько дней он должен четко понимать, а куда он попал. А как? И резонирует ли это ему. Uh -huh. Как uh -huh. это uh -huh. можно uh -huh. повторить, например, если перед другими компаниями нас смотрят по всей стране, какой-то предприниматель сейчас сидит в каком-нибудь небольшом там городе и говорит, слушай, я бы тоже так хотел. Как это сделать? Мы показываем это всячески. Начиная с того, что процесс приема не занимает полдня, как в обычных компаниях, а это все происходит. Я в Работу 6 месяцев, потом мне не взять. У нас все это происходит интерактивно, когда он сидит еще у себя дома, и к нему уже приходят документы, которые, когда и Идеи вы подписываете? Естественно. Сразу. Да. То есть в первый день, вот он первый час находится на работе, он полностью подписывает все документы, и на этом прием заканчивается. Это занимает там. А процесс собеседования, отбора, как кто? Это тоже ты Это да, но это до 60 дней происходит. А сколько по времени в среднем занимает? Что конкретно? – ну вот Процесс, вот от момента, вы увидели это резюме, там человек первый контакт, до момента его попадания при, при, при Зависит, позитивных Зависит точно от должности. Если ага. мы говорим про фронт-офис, то, то есть это люди, которые занимаются продажами, контактами с клиентами, открытием счетов, то может пройти… Два дня. Два дня. Может такое быть. А для абсолютно. топа? А для топа, конечно, сложнее. То есть, во-первых, процесс поиска очень, очень сложный. Нет, начнем от того, что вот первый контакт с э, кандидатом, который вам уже хорош, и вот у него идет все-все-все хорошо, сколько вот это занимает у топа, например, месяц? Два? Это может быть один или два интервью, зависит от того, соберу ли я втроем всех наших сооснователей Быстро или нет? Топов, да. Конечно. Все вместе сидите. Да. Ключевые позиции, безусловно. У нас вообще много где есть... Трех ключей. Кстати, mm -hmm. в программе 60 дней оно тоже есть, да, но когда мы подбираем топов, решаем только втроем, и у нас нет принципа голосования. Два за, два за один против, да. В принципе, мы выбрали политику, знаешь, как в венчурных фондах. Там очень часто, что у каждого члена, принимающего решение об инвестиции, есть, ну, я бы сказал, можно назвать это право вето, ну, либо сказать, что… – Нравится, не нравится. – Без… когда все согласны, только тогда принимается решение. Угу, – Супер. Окей. Все, с этим понятно. Человек попадает в программу 60 дней, вам да. об этом говорится? Естественно. То есть он знает, что что-то ждет, да? Конечно. Будет. У него приходит на почту письмо в первый час его работы, где не только документы находятся, а полное описание программы 60 а -а -а. дней. Он видит скорость, с которой мы работаем. А его встречают люди, которые его руководитель непосредственно, который кровно заинтересован в том, чтобы он прошел 60 дней. Это является как-то праздничным днем для человека, когда он первый день выходит на работу? Ну, мне сложно сказать, да, это зависит от человека. Мы не обставляем это специальным образом. Образом, ну, с вами с там, шарики, там, в запасе они там, там ну какие-то еще свои приколы. Мы есть, вели... О, я сегодня. Это вот, смотрите, новичок. Сидит. Мы ввели традицию. Все подходят, поздравляют. Да, мы ввели традицию, мы думали о том, а как же сделать так, что офис уже большой, ага. выходит человек, и так, чтобы с ним побыстрее познакомились. Буквально вот за последний месяц мы сделали брендированные модуль банковские коробки, наполненные сладостями. Ух ты. И в каждой сладости есть пожелание какое-то. И если люди видят, что коробка со сладостями стоит на столе, значит, там новичок. Но. А для того, чтобы пойти, взять ее и прочитать свое пожелание на день, ты должен познакомиться с ним, задать ему несколько вопросов. То есть у человека стоит коробка со сладостью, да. Ты проходя мимо, можешь угоститься, да. но прежде чем угостить, ты должен с ним познакомиться. Да. да. У вас там наверное, квесты по найди туалет или что-то еще там. – У нас есть целая служба заботы о сотрудниках, поэтому э, человек, который новенький приходит, он всегда знает, э, что он может подойти к любому человеку и ему все рассказывать. – Супер. Какие три стадии существуют в этой программе? Вот – Первое – погружение. Uh -huh. да, это то, о чем мы говорили. То есть он видит скорость, с которой работает, он видит количество информации, которое сразу ему дается на входе, который он должен переработать. Вот в таком темпе он будет работать все время в модуль банке. А дальше мы проводим велком презентацию, на которой мы рассказываем все как раз о наших принципах, о том, что мы ценим в наших лидерах. Кто рассказывает, Основатели или вы? Или а, ну, о, давай, ранее... да, давай я расскажу. Давай, давай. На первом этапе эту презентацию делали основатели. Ага. Часто делали мы с Олегом ее. Иногда подключался Андрей, вот, о чем мы рассказывали? Там было две части. Первая часть рассказывала об истории модуля. Но это, знаешь, не такая пропитанная нафталином история, где нужно запомнить даты. Абсолютно бессмысленно, хотя, конечно, прикольно знать, что там 10 октября 2014 года у нас появился первый клиент. Вот, но эти даты мы преломляем через какой фактор? Например, что 10 октября мы подключили первого клиента, и это значит, что мы с нуля запустили онлайн высокотехнологичный банк за три месяца, ага. чего не делал никто в России. Даже у Олега Юрьевича Тинькова на это ушло от 6 до 9 месяцев, а у нас первый клиент подключился через три месяца. Я предлагал вас купить. <свят> <свят>. <свят> <свят> Знаешь, очень многие интересовались модуль банком, я так скажу. <свят> Размыто. Вот История какая? И мы преломляем вот эти даты через амбициозность и через скорость работы. <свят> мы говорим, ребята, за три месяца онлайн-банк был, онлайн был запущен с нуля. Это значит, что теперь к своей работе вы применяете именно эту Это метрику, вот, вот для вас эталон с которым нужно измерять, и мерить скорость того, ты работаешь быстро или ты работаешь медленно. Uh -huh. вот, поэтому эта вот история, она про это, она про амбиции, и она про скорость, и она про эталон измерения а своих часть... результатов. Вторая часть, мы всегда разговариваем про предпринимателя, uh -huh. потому что я считаю, что неважно, чем ты занимаешься в модуль банке, ты должен понимать, с кем ты работаешь, кто твой клиент. И чем предприниматель отличается от менеджера, чем предприниматель отличается от любого другого человека, чем предприниматель отличается от бизнесмена, может ли тренер быть предпринимателем. И вот, вот эту историю мы очень активно разминаем на примерах, показываем, какие характеристики отличают предпринимателей, да, но ну, я не знаю, например, что этот человек, который всегда радуется переменам, а не наоборот пытается их остановить да? остановить, да, это человек, который любит на себя брать ответственность, это человек, для которого проблема это не ужас-ужас какой, ну вот не знаю, там, сегодня все могли сказать, ой, какой ужас, снег выпал, дороги ужасны. Для предпринимателей это всегда О, как возможно. Красиво, классно, да? Но даже не в эстетическом плане а в том плане о блин кстати а может быть подумать сделать какую-нибудь более эффективную технику по очистке тротуаров и чтобы на 10 машин больше в свой автопарк да да Заранее да да подготовить. Это, это всегда возможность точно так же как знаешь когда реагенты рассыпались а и говорят а черт блин обувь разъедает вот уроды те кто рассыпал их по дорогам да Пшикал, а, а, а, а, а, да. а при предприниматель смотрит так во-первых я не знаю от базовых я не знаю голоши которые вошли в моду да который защищает обувь до… Помню, а у меня есть друг в каком-то научно-исследовательском институте, он как раз разрабатывал защитное это для обработки, не знаю, там, крыльев самолетов, а может быть, это можно для обуви применить. – Супер. Не пробовали? Но потом перестали или что, или продолжаете по-прежнему для этого делать? – Ну, сейчас реже мы это делаем, но, я думаю, вот, а Алена это Видео делает часто. – Видео себя посмотреть кино, как основатели про это говорят. А, – Ты знаешь, мне кажется, живой контакт ни с чем, э -э с чем не сравнивает. И, и, в принципе, по итогам этого выступления у нас некоторые люди вставали и говорили, все, мы не хотим работать в модуль банкер. Серьезно? Да. Потому что я объяснял вам, что это культура стартапа, что это э, требования стартапа, что год будет за три, но через этот год вы выйдете совершенно другими людьми, что это будет очень интенсивная работа. Пока ты рассказывал. Вот, и, предпринимателе... и, например, Олег часто говорил, что я яш, ты сегодня очень плохо никто рассказал, не ушёл, никто да? не ушел, да. Слушай, Такой а вот был. предпринимательская культура. Идете ли вы дальше? О чем я имею в виду? Когда какой-то из человек, из сотрудников банка говорит, слушайте, у меня есть офигенные идеи, я хочу стать предпринимателем внутри банка, возможно ли внутреннее предпринимательство в модуль банка? Ты знаешь, мы не то чтобы идем дальше, мы выбрали это главным приоритетом на следующий год с точки зрения нашей системы, она у нас называется Total Awards, да, это разные бенефиты, преимущества, которые получают сотрудники от работы в модуль банке. Мы это выстроили в четкую систему, и как раз развитие предпринимательского мышления – это главная задача на следующий год у нас. – То есть человек может создать, придумав какую-то идею, вы можете вместе создать некую компанию или виртуальную компанию, где он будет как бы собственником предпринимателем в какой-то доли от этого и своей идеи, Расскажу, да? в нескольких разрезах мы вообще, когда запускали модуль, мы говорили, что было бы круто, чтобы половина людей, которые вдруг ушли из модуля, ушли по причине того, что они решили запустить свой бизнес. Класс. С точки зрения внутреннего предпринимательства мы это смотрим в разных разрезах. Это и то, что человек может прийти и получить нашу поддержку с точки зрения запуска своего проекта. То есть такой, по сути, у вас инкубатор рождается. Внутренний. Да. Это и то, что, например, Сотрудник может прийти со своей идеей продукта, который можно запустить в модуле, а на многие продукты мы смотрим каким образом. А из этого можно сделать бизнес, uh -huh. отдельно стоящую компанию. А этим будут пользоваться клиенты, которые не только клиенты модуль а банка, вообще а на рынке, рынке, рынке. в целом. Да. да. И если это так, то мы такой продукт запускаем. Отлично. И у сотрудников есть опционы, у нас вообще очень много примеров, Там у нас порядка 4-5 дочерних компаний. Вот одна из последних, которую мы запустили, это P2P кредитование проектов бизнесовых, называется модуль деньги. И в ней точно так же фаундер имеет свою долю. Это кто-то бывший сотрудник или кто-то просто. А со нет, стороны, это да? человек со стороны, у которого была одна идея, мы ее проверили, она оказалась. А живой. Нет, она как раз оказалась не очень рабочей, но потом появилась вторая идея, и эта идея оказалась гораздо Суд. более Хорошо. живой. Хорошо, время одним хочется завершить программу. Итак, что во втором, что после welcome-презентации? Потом идет погружение уже в реальную жизнь. Угу. А, Real кажд... life. Да, каждый сотрудник должен пойти и пустажироваться один день в подразделении работы с клиентами. То есть это бизнес-ассистенты, которые работают с клиентами на чатах или по телефону. вы же онлайн, и... у вас же нет офлайн. Line, да? То есть вы только где-то на телефоне, да, в мессенджере. Да, да, там, да, да, это чаты, это телефон. И именно там сотрудник знакомится, во-первых, с продуктом, он видит, как выглядит личный кабинет, угу. он, выглядит, он видит, а какие есть боли у клиентов, какие чаще всего звонки поступают и, или да, сообщения. И самое главное, он знакомится с tone of voice, которым. Бизнес-ассистент разговаривать с клиентом. – То есть именно вот как-то тону Вольс – это именно интонация, ты а, имеешь в виду, да? да? – это подход, подход. это построение, начинает построение предложения до отношения эмоционального, которое бизнес-ассистент закладывает в общение с клиентом. Ага. Это вообще наша а, сердцевина, это основа очень многих процессов в нашей культуре, и он это видит вживую. – Это пришло методом проб и ошибок, или вы наняли какого-то профессионала, который смог создать вот такой тону Вольс? конструкцию. Это был наш, по-моему... Ты знаешь, это, это, это, это все шло изнутри. Это да. диалектическое развитие. Такое, да, да. Мы, ну, у нас очень много идет чего диалектически, и что мы потом начинаем упаковывать и Уже превращать в, процесс, систему в систему работающую. Да. Да. да, вот, мы всегда понимали, что бизнес стен должен быть решателем а не тем, кто там выслушивает э, клиента. Да? Постепенно, даже с точки зрения тех слов, которые использует бизнес-ассистент, э, мы… Скрипты есть? Да. Э, э, есть даже не скрипты, а есть правила, есть, и, и, есть, угол... запрещен... и да. есть запрещенные слова. Ну, приведу пример. Например, да. Клиент должен, вы должны предоставить. Э, мы всегда объясняем людям, что клиентам ничего не должен, Это вы клиенту должны. Клиент уже заплатил деньги, он пользуется вашим сервисом. Клиенту ничего не должен. И таких слов где-то 400-500. Что будет с тем, кто пользуется? У вас система, как у нас в ФСБ работает, выхватывает слова нужные и тут же блокируется телефон? Сейчас расскажу, почти, почти. Сначала мы начали людей обучать, рассказывать, объяснять, появились плакаты с этими стоп-словами. Но потом мы поняли, что мы же все-таки IT-компания, мы технологичная компания, и страны не используют технологии. 60% общения с клиентами идет в чатах. Как только бизнес-стенд пишет одно из запрещенных слов, система не позволяет ему отправить сообщение, подсвечивает это слово и говорит «дружище, меняй». Да, и какой-нибудь да экране должно Ну, там. по сути, можно Шест сказать, что воли. мы, мы вот говорили про свободу, а по большому счету, у нас такая жесткая цензура в этом Но плане. ты знаешь, на самом деле так без этого невозможно. Любая ценность, если она не упакована в эффективность или в KPI какой-то, она бессмысленно Ну, ты знаешь, я даже больше скажу, что она должна быть упакована в жестко зашитый процесс. – Абсолютно, конечно, вот. конечно. И тогда это начинает работать. И мне вот такая смесь обучения, когда есть осознанность, почему мы так делаем, почему этих слов не должно быть. Сочетается с объединением современных технологий, Класс. которые там, я не знаю, ты не пишешь регламент про то, что как нужно жить, да? А у тебя прям это все встроено, тебе даже системы контроля не нужно выстраивать. Что дальше? А, параллельно мы сразу же показываем а, возможности, которые открываются у человека. Ну, например, у нас есть электронная библиотека с подпиской для каждого сотрудника. Это, на самом деле, далеко не дешевая а, вещь. Это трансформация той полочки с книгами, которая превратилась в электронную библиотеку. Ты знаешь, наверное, то, что мы принесли из Сбербанка, мы людей заставляем книжки читать. Классно. Но тогда вот я смотрел на вкладки, практически никто не читал. Какая сейчас? Результативность, а, результативность очень, очень высокая. У нас есть закрытая группа в Фейсбуке, где есть все сотрудники. И новые сотрудники пишут рецензии на те книги, которые они прочитывают. Соответственно, а это такое, не знаю, как сказать, переопыление ну, друг да, друга. Так, любой человек хоть раз. Вот если возьмем все 800, хоть раз кто воспользовались библиотекой. Каждый. А как же нет? Ну, есть, естественно. Ну да, конечно. Супер, да. читаем. время просто мало остается. Дальше. Дальше, да. Ну, перейдем тогда к третьей Давай, стадии. Как потому называется? что. И третья стадия это как раз прохождение интервью с одним из основателей, который принимает решение о том, он что он человек прошел, приходит да? в команду. Это совершенно… – Скажи не... курьез какой-нибудь, как-то вот, ну, самый так, да жесткий. – Я хочу сказать, что мы все шутим, что до того, до пришествия HR -а в модуль банк, это была дружественная беседа с основателями, где каждый сотрудник мог поделиться теми улучшениями, которые он успел сделать за время работы, да. А, говорю, когда пришли HR профессиональные, это стало чуть-чуть более жесткой историей, но я считаю, что это правильно. А, в принципе… – Сколько да... время занимает такая беседа? – 30 минут. – Ого! Да. На каждого? – На каждого, да. – Каждый день, получается? – а, раньше, раньше, когда мы росли не так быстро, мы встречались втроем с каждым сотрудником. Сейчас а, уже даже нас троих а, не всегда хватает и появляется очередь. Вот. А, а если говорить про то, что у нас, в принципе, есть правило трех ключей. да? А, сотрудник попадает в команду только если… Его руководитель и команда хотят его видеть. Mm -hmm. И до того как он приходит на эту встречу, делаем оценку 360 градусов, смотрим, что думает про него. Его так коллеги. как вы IT-компания, у тебя явно есть какое-то резюме да, со всеми ошибками, со всеми там ну, вы, выгруженные. Система сама там накидала. Слушай, ну такой, такой красоты пока нету. Но, но будет, видишь, у нас есть тесты на IQ, на понимание те тесты, потому что очень много разных людей, под отношения к этим. Мое отношение такое: этот тест не позволит тебе выявить талант, Точно. даже если высокая оценка какая-то, есть много баллов никогда. Ну вот, извините, Но... буквально сейчас вот да. на твоем месте неделю назад сидела Ирина Зарина, CEO CHL Russia, которая в мире номер один по выявлению хайпо талантов. Она где есть такие тесты? Возьмите у нее, попробуйте. Ну Но... Мы всегда открыты всему новому, да, все пробуем. Но вот по тем тестам, которые мы используем, я понял, что если результаты плохие, это, скорее всего, очень высокая корреляция, что по всем остальным параметрам будет не гуд, да? да. Вот если нижняя оценка плохая, да, то… То есть, это как индикатор такой. Да. Вот. Должна команда сказать «да», должен с руководителем вместе с командой сказать «да», сам сотрудник должен сказать, что он хочет остаться, ну, потому что мало ли. Да. Скажи, пожалуйста, два вопроса сразу. Самое короткое позитивное интервью когда-то по времени, когда сказал «да», и самая короткая негативное, когда ты сказал «нет». А, <соцентричен> была такая история, у нас есть сотрудник Руслан Полянский, вот, он еще по совместительству видеоблогера для <соцентричен> молодежи. Вот, и я ему сказал, что его испытательный срок, срок – это будет видео. Он должен все это сделать в видео. Он сделал офигенное ре видео. Реал да, ре ре ре такой истории, да, да? Да, да. И я сказал «Руслан, автомат». Он, конечно, все равно пошел на, на эту встречу, встречался с Олегом, но, в принципе, это было единственное. Самая самое негативное, короткое? Когда человек зашел, ты понял, что нет, и все. Ты... Ты знаешь, вот э, было два таких интервью у меня буквально на прошлой неделе и на этой неделе. Здесь я уже не буду. Где произошел сбой? Почему-то человек прош... и прошел отбор, и прошел 60 дней, и все же не попал. На ты знаешь, стадию? я считаю, что на уровне руководителя. На уровне руководителя Просто да. есть руководители, которые, как тебе сказать, свою капитализацию очень четко оценивают и внимательно к ней относятся. Угу. И привести на финальную стадию человека, который по многим параметрам просаживается, для них это потеря капитализации. И они жмут руки и прощаются с неэффективными до, того, чтобы не сотрудниками деньги. до. Почему произошел этот факап такой? Я думаю, что все-таки молодой руководитель, руководитель еще до конца не понимающий, как правильно оценивать. Для подходить. него это была инвестиция, то есть вот, ну как мы с тобой говорили вначале про право на ошибку. Потом с ним кто-то поговорил, что это обязательно делать, так нужно, ну, надо развивать. Я с ним поговорил минут двадцать, с ним поговорил и Чар, который у нас работает на площадке. Там, где как мы проводили воспринял? эту встречу, момент, да. да, он воспринял позитивно, но это была достаточно жесткая обратная связь, потому что, ну, как бы я ему объяснил, что второго шанса не будет. не будет. Спасибо. Оставшиеся пять минут. Что мы получаем на выходе? вот этой программы? Да, в первую очередь мы получаем однородную команду людей, которые хотят работать друг с другом, людей одинаковых по принципам работы и ценностям, и людей, которые точно уверены в том, что в каждом из них заинтересован сооснователь. Угу. Вот это гениальная совершенно вещь, потому что здесь не только вопрос проверить, насколько ты подходишь, а это для многих шок о том, что основателю банка есть до меня дело, и он, он заинтересован во мне лично, и за счет этого мы получаем вовлеченную команду, однородную и вовлеченную. Алена, если мы говорим... у тебя сейчас есть возможность стать hr всей страны. Oh. Скажи, пожалуйста, смотря, смотря в эту камеру, обращаясь к молодым предпринимателям, к основателям, которых волнует тема подбора, дай им три конкретных шага построения подобной системы в их компании. Ну, первая а, и очень важная вещь, а, в принципе, систему подбора и адаптации нельзя выносить в отдельное подразделение, будь то HR или там под подразделение… Большинство нет HR, он, он сам, по сути, основатель HR. Вот что ему делать? А, быть заинтересованным в каждом сотруднике, с которым он работает. Три шага простых построения подобной системы в своей компании, в России определиться с тем кто должен присутствовать в команде Фу, и да. не идти на компромиссы. Кто должен То есть первое да, да и не идти на компромиссы uh -huh. здесь потому что очень часто там очень хочется получить ресурс быстро и потом ты платишь очень дорого за uh -huh. это второе это брать под себя сильных людей людей uh -huh. сильнее чем он сам, в различных направлениях, не бояться этого, потому что только так можно продвинуть бизнес вперед, делиться с ними, быть быть, быть честным, да. И третье это выработать ну некую сердцевину. Правил их должно быть очень мало. Правил или, принцип, как ты или принципов как-то. Да? Или принципов, да, их может быть 3-7 максимум. От которых ни в какую нельзя отсюда. Да, которые зашиты во все. В то, как люди общаются кли с клиентом, с друг с другом, как они ведут дела, то, как они управляют процессами. Это должно быть вшито везде. Угу. Ну и еще я скажу такую штуку, это должно Спасибо. быть регулярно. Постоянно. Да. Постоянно. Это должно работать как машинка. – Супер. Друзья, вот не поверьте, у меня эфиры они заканчиваются, вот я прям думаю только вот осталась минута до эфира. А, одно обращение к клиентам, вот что вы там хотите сказать своим любимым клиентам и людям, которые хотят прийти на работу к вам, вот что вы пожелаете и тем и другим. Но... Во-первых, я хочу сказать спасибо всем тем 100 тысячам клиентов, которые нас выбрали, которые нас рекомендуют. Мы продолжим делать для вас самый крутой в России финансовый сервис для бизнеса. И людям, которые хотели бы работать в модуль банк. У нас впереди очень интересный 2018 год, и мы будем рады видеть людей, которые хотят что-то изменить. Welcome. Супер. Друзья, программа пролетела незаметно, какие я делаю выводы. Давайте вместе попытаемся абсорбировать все вместе, что мы наговорили. Потому что цель – помочь всем тем, кто нас смотрит, чтобы их компания тоже стала лучше. Мы в целом заинтересованы, чтобы в России эффективность росла. Чем больше будет предпринимателей, тем и среда будет лучше, и клиентов у вас в том числе будет лучше. Итак, самое главное, если ты не понимаешь сейчас, какие у тебя ценности, надо подождать какое-то время, год-два, чтобы их сформулировать. Если ты понимаешь, попробуй сформулировать, и начни по ним жить. Следующее, люди, самое главное, да, и давая возможность права человеку свободу, это значит, человек имеет право сказать нет. Если ты решил, продукт первичен, нежели желание всех людей добавить туда всякие галочки. Клиент, само собой мы не клиентам ничего не должен, клиент это тот человек, который дает наш бизнес. Если вы хотите создать однородную команду, основатель, собственник, генеральный директор должен быть максимально вовлечен в процесс работы с людьми, развития людей, приема людей и так далее. И так далее. Все, что связано с людьми, это работа основателя. Какой бы высокую пост он не занимал, если он действительно хочет, чтобы его компания была номер один на рынке. – Ты знаешь, недавно услышал фразу очень интересную, что у основателя бизнеса есть всего лишь одна задача – нанимать и увольнять людей. Супер, все. На этой прекрасной ноте я и хочу поблагодарить наших гостей Якова Нойкова и Алену Волову, HR-директора Модульбанка и сооснователя Модульбанка за очень интересный, познавательный и практический сегодняшний эфир. Друзья, до завтра. Берите видео, переслушивайте, ставьте на паузу, старайтесь что-то сделать, развивайте себя, развивайте свои бизнесы, становитесь лучше. Пока. Спасибо. Спасибо.